Сейчас я прошу всех военачальников, которые сейчас задействованы в Украине, которые ведут боевые действия, и неважно с какой стороны, и украинских, и российских, отвечающих за тактику, стратегию боевых действий, подходите все сейчас к экранам, для вас будет курс по ведению боевых действий, по тактике ведения боевых действий, обороне, нападению и так далее. Лектором для вас будет Кадыров Рамзан Ахматович. Человек с очень большим боевым опытом, умением руководить боевыми операциями. Смотрите внимательно. Как будто этого Пока будто его нет. Он будет защищать этого самого. Он... Он там будет, как обычно, а Алексей и Ибрагим, он, они вот, вот там, там будут, а мы с вами Тогда... Талантливый человек, талантлив во всем, гласит русская народная поговорка. И вот это видео, это типичное олицетворение этой поговорки. Это был короткий курс по тактике, как защитить, как прикрыть бойца, как вести правильно атаку. Подобные курсы повышения квалификации от Рамзана Ахматовича Кадырова будут проходить регулярно, мы будем публиковать их здесь на моем канале, поэтому в четверг, воскресенье все задействованные военачальники в этой войне приходите, смотрите, набирайтесь опыта, берите уроки Кадырова Рамзана Ахматовича. Они абсолютно бесплатные, за это ничего платить не надо. Он просто, как жест доброй воли, ну, делится своим опытом. Точно так же, как, как российское командование оно вообще любит жесты доброй воли преподносить во время войн. Они жестом доброй воли ушли из киевского направления, жестом доброй воли просто оставили остров Змеиный. И вот сейчас очередная порция жеста, жестов доброй воли это вот эти вот бесплатные курсы ведения боевых действий, тактика, стратегия, автоматчик, прикрытие, атака, оборона. Это все, Обо всем об этом вам будет не только рассказывать, но еще и будет показывать Рамзан Ахматович Кадыров. Милости просим. Ассаламу алейкум, Тумсу. Ты правда считаешь, что фашистская Германия была союзником чеченцев или это сплетни? Алейкум ассалям. Нечто подобное говорил и говорю.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 но это для них, а для нас Советский Союз. И мы не имеем к ним претензий, и они не должны иметь к нам претензий. То есть а, они не должны иметь к нам претензий из-за того, что мы а, считаем Советский Союз большим злом, понимаете? Также и мы не имеем к ним претензий от того, что они считают третьили их большим злом. Томсо, почему чеченцы из Швеции не сделают, не сделают травлю Чимаеву?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 недалеко, конечно же, он в целом а, упал, но тем не менее, он далеко не ровнее а, таким как вообще не только вот одному чима, а вообще таким спортсменом, который становится mm -hmm. марионетками в руках а, Кадырова, которые считают для себя нормальным унижаться там, нянчиться с его детьми и, и, и, и всякие писать полебные оды и, и, и я бы их не ровнял